И снова здравствуйте, дорогие мои любители Каунтерстрайка. Обнял вас крепко, хорошего вам настроения, приятного просмотра. Ну и командам, конечно же, удачной игры и много-много интересных и красивых хедшотиков и игровых моментов. По краше, так скажем да? Сейчас вы сами являетесь свидетелями Выхода игроков из фаст-кап микса на точку А по зелени Но там C2P Успел Сделать Энное uh, количество фрагов, uh, в количестве, кстати, двух, правда, размены последовали, и, увы, ах, у Нью Юнион появляются небольшие проблемы на точке. Я думаю, они в, пыта... в ближайшее время попытаются их ликвидировать, учитывая лайфбары игроков атаки, сложностей, по идее, прям вот как таковых, uh, быть не должно. Интер какой хороший отчет по Хасану, при этом Коржик... Пытался разменяться, но коржику не удалось это сделать. Кстати, сам коржик обладает всего-навсего шестью холспоинтами И, конечно же, Москвин добивает коржика. Таким образом, мы получаем все-таки победу в пистолетном раунде за командой New Union. Не без проблем. Да, да, не без проблем, но все-таки победили. Ну и давайте по составам. Не убивайте Нуба, Коржик Муракира, Хасан и Крекер за команду Fast Cup Mix. И команду New Union. Представляют C2P Москвин, Интер, Насильник, Мамонт и ФР Вот такие вот никнеймы Надеюсь, прочитал всех правильно Если уж чей-то никнейм я исказил ну вы, ребятушки, на меня не обижайтесь Это было не специально Москвины ФР принимают выход от своих соперников, причем практически вдвоем, ну там c 2 p еще успел один минус утащить из пяти фрагов, которые были доступны на точке Б, но самое главное для команды Нью, что они забрали... Второй а, раунд в этой встрече Также напомню, что ребята играют в сильной стороне И надо понимать, да, что Это опять-таки только на данный момент сильная сторона да, Перспективы могут быть весьма-весьма Туманные и расплывчатые Так как вторая половина для игроков а, Фасткап-микса будет проходить Как раз-таки в сильной стороне И это может вызывать определенные сложности Насильник Мамонт а, Делает один фраг Хасан, кстати, ваншот прекрасно сейчас вешает по ФР Это позволяет а, выйти Частично выйти под точку Б, но, правда, Интер, конечно, против а, таких движений. Коржик занимает позицию на небе, но ну, а Крекер в это время уже успевает поставить бомбу. Ситуация 2 в 2, и при этом позиции позиции у игроков атаки, конечно, гораздо приятнее, нежели у игроков обороны, потому что ретейкнуть такое, но ну, это около чего-то невозможного садиться. Ситу Пи на предположительный деф. Почему предположительный? Потому что в упоре находился крекер, и, конечно, такое не выигрывается. Но, тем не менее, попытка не пытка, что называется. Александр, уважаемый наш э, диктатор и оратор. Ну, я, конечно, не диктатор, скорее, наверное, диктор все-таки, да? Потому что диктатор — это немножко из другой пьесы. Рад видеть шоу-матч, еще больше рад слышать этот голос. Как бальзам на душу. Удачного стриминга и всем удачного просмотра. Ставим лайки, подписывайся. Роман... Большое вам спасибо. Очень приятно слышать такие теплые слова поддержки в свой адрес. Огромное еще раз вам спасибо. Приятного вам просмотра. Москвин вырубает э, Муракиру или Миракиру. Я не знаю, как правильно. Скорее всего, наверное, Муракиру. Размены. В общем, размены, после которых численный перевес сохраняется за командой New Union. Но при этом, при всем, позиционные игроки атаки натиск-то натиск натиск свой как бы не ослабили. Коржик 90 хп в его распоряжении. Кстати, он вновь занимает позицию на небе. Но в этот раз эта позиция уже не сулит настолько много профита, как в предыдущем раунде. Потому что давайте а, мыслить. Опять-таки, рационально. Призываю всегда всех к рациональности. А, в предыдущем раунде стояла бомба, и Коржик ее прикрывал с неба. Теперь же ему нужно еще как-то пойти попробовать здесь реализоваться. Будет очень сложно это сделать. Конечно, объективно. Но Коржик пытался. Пытался. От 90 хп, к сожалению, осталось ноль. Раунд все-таки он не выиграл. Но хотя бы попытался со щитом. Или на щите, как говорится. Как участвовать? Байжанов. Ну, как участвовать? Собрать команду... Найти соперника, договориться со мной, оплатить трансляцию и участвовать. Все элементарно. Всем здрасте, лайк завез, всем приятного просмотра. Витя, приветище, большущие тебе человечище. Вот, <смех> много очень ще. Я добавил к словам. Между прочим, у игроков атаки очередной экономический раунд. Денежка закончилась. Хаешки и эмки у команды Нью Юнион играют... Весьма и весьма уверенный Counter-Strike. и Крекер уже, к сожалению, для команды Fast Cup Mix погибли. Однако, однако, дорогие друзья, Коржик нашел возможность сделать минус. Насильник Мамонт попадает как под каток а, человека с никнеймом Не убивайте Нуба. И ситуация не настолько на самом деле уж и а, бесперспективная для коллектива Fast Cup Mix. Да, нет девайсов, но по-прежнему еще реализовать под точкой Б какой-то выход. Все же можно, тем более Ошибка от фР и Москвин вместе с Интером Остается вдвоем попытка выйти на точку Но тут, к сожалению, не было звена которое могло бы помогать Коржик не совсем быстро Начал двигаться и в результате этого Потерял тиммейта, да, сделал минус Да, подобрал девайс, но Москвин За счет более удачной позиции Я считаю, здесь должен, конечно, выигрывать Однако, однако Москвин Не совсем грамотно сейчас с нее сыграл И Коржик как вы можете заметить, чуть больше, чем половины лайфбара, по-прежнему жив и здоров. Ему, конечно, нужно еще бомбу забрать, а потом ее еще идеально было бы попробовать поставить. Но вот Москвин, выдержит ли он дождаться действия от соперника или все-таки а, пойдет и саркадит? Бомба, кстати говоря, отправляется в руки Коржика. Естественно, Москвин все это дело слышит. Коржик отправляется, кстати, ставить бомбу очень далеко, и это неожиданность... Для Москвина. Москвин забирает Коржика, но, тем не менее, атака успевает как бы поставить бомбу, и это, конечно, экономически а, плюсовая ситуация для атаки, но фактически не несущая, к сожалению, за собой, ну, в общем-то, никакого профита, да, очевидно, кроме, опять же, каких-то денег, которые и так появились бы у фасткап-микса в результате а -а, слива. Раунда. Но, как вы видите, Хасан все равно предпочитает сыграть на дигле. Остальные ребята вроде бы как вооружаются все-таки калашами. Трейн-карта не для дилетантов. Ее нужно раскатывать медленно, уверенно, фастом бегать только в редких случаях. Тут каждая ФБ и дым имеет значение. С этим согласен, но тут еще и важно очень понимать, что эти... Действия, да, так называемые раскидки Имеются в виду, конечно же Эти раскидки нужно не просто Применять грамотно, да, но еще и опять-таки Отдавать отчет о том Как и зачем и куда Ты э, раскидываешь свои гранаты Леня, приветствую и Привет пока Откуда новые команды в 2022 -м? Ну, пока Counter-Strike еще хоть как-то живет Новые команды появляются, да а, -а, а, Вы из New Union Понял, понял, я-то думаю, ник знакомый Смотрю, у команды New Union есть а, человечек с ником Интер. Думаю, что-то знакомое. <laughs> ну что, Эфер остается один. И тут, к сожалению, 7 секунд до взрыва бомбы. К сожалению, конечно, для команды New Union. Но этот раунд выиграть, опять же, уже не удастся, как бы игроки обороны этого не хотели. Коржик, кстати, взорвал. Э, ну, гран бомба от Коржика э, взорвала э, Муракиру. Ну и сам, кстати говоря, Эфер тоже засейвиться не сумел. 4-2. Мы из 2012 го просто раньше другое название было. Но я так думаю, что э, Привет пока излагал суть своего вопроса в том контексте, что типа, а зачем, типа, в 2012 году продолжать играть в CS? -ик? Наверное. Могу, конечно, ошибаться, но тогда, в общем-то, это команда, которая... Ну, не Union, разумеется, это команда, которая раньше называлась, если я не ошибаюсь, Innocent uh, Soldiers. Мама, мой ник по телевизору сказали. <laughs> да ладно, ну уж. Не то, чтобы уж прям по телевизору, но по ютубчику, да, озвучили. Экономический раунд у команды New Union. Разумеется, ввиду... Не сказать даже, что это луз-стрик. Все-таки это скорее просто поражение, досадное в важном с экономической точки зрения раунде. Вынуждены проводить экономический. И на этом экономическом сумели сделать ребята только лишь один минус. Такие вот, Такие делишки происходят. Но 4-3. Посмотрите, как Fast Cup Mix, невзирая на то, что они являются, по сути, миксом, продолжают проводить, если можно, конечно, так выразиться, успешные раунды в целом за слабую сторону. Команда New Union совершает сейчас ошибку, в плане того, что экономика, да, они упустили из виду очередной важнейший аспект. Но Интер, кстати, вешает неплохой хедшот. Не с первого берста, но все-таки делает минус. Насильник Мамонт разменивается. Минус от Москвина. И вроде бы есть попытка захода на точку Б под шумок. Во всяком случае, Крекер отправляется в сторону Зигзага. Бомба-то выбита, поэтому, естественно, на Б зайти не удастся. Но за счет позиции в тылу врага вполне себе возможно Крекер... Делает парочку фрагов, да Вот сейчас, конечно, потеря лайфбара в количестве 60 хелспоинтов Но это один из плохих вариантов развития событий для Крекера, Потому что теперь, ну, выиграть такое будет, конечно, очень тяжело С 98% здоровья еще Можно было на что-то понадеяться Но, знаете, Крекер играет весьма и весьма уверенно в этой ситуации И я, знаете, мог бы даже и запереживать за команду Нью Юнион Вполне себе такое еще и проиграть можно, тем более, как вы видите, ФР, ну, показал себя сейчас как стрелка в упоре, ну, не сверхкачественно, да, в крекера попасть не сумел, при этом сам остался красненьким-прекрасненьким, но вот второе, вторая, простите, не второе, а вторая встреча между этими игроками все-таки осталась за ФРом, и счет становится 5-3, дорогие мои зрители, команда New Union, ну, берут раунд, безусловно, не, опять же, без проблем. Фасткап Микс продолжают. Ну, я не назову, наверное, грубо было бы сказать, метель от типа, да, вот метель от своих соперников. Потому что здесь нет никакого отметеливания ни одной команды, ни другой. Но. Де-факто. Атака. Берут раунды. И все-таки не дают расслабиться своим соперникам. Не убивайте. Нуба, какой хедшот по Москвину. Вот это поворот. Как на 15 лет назад вернулся Ну, кто-то вот 15 лет назад вернулся Я вот совсем как бы в этом В этой сфере живу уже не первый год И как бы не покидал ее, так скажем, да Но на самом деле КСик 1.6 Конечно, сейчас уже не пользуется такой бешеной популярностью Но ребята, которые в него играют по-прежнему, естественно, существуют, да Игра все равно еще какой-то популярностью, но пользуется. Не убивайте нуба! Минус э, C2P, интер, забирает Коржика. И с 20 хеллс-поинтами игроку обороны предстоит решить для себя сейчас, что важнее. Пытаться выбить соперника или уходить на сейф, спасая хотя бы один девайс э, в перспективе на следующий раунд. Ну, фейкует, фейкует конечно, погибает. Третий минус — от не убивайте нуба. Счет 5-4. Здравствуйте, чат Александр. Радо, приветствую вас. Приятного просмотра, присаживайтесь. У нас здесь матч, не сказать, конечно, в самом разгаре, потому что все-таки это первая половина, но действительно уже последить есть зачем. Согласитесь, дела здесь происходят весьма и весьма интересные. Все-таки даже борьба навязывается миксом. Хасан! Вообще просто на ноге по вагону бежит, убивает Интера. Интер, к сожалению, не сумел его заметить. И экономический раунд от команды New Union, как и предыдущий экономический, который мы уже видели, увы и ах, но складывается а, далеко не в копилку тех самых экономистов, которые пытаются восстановить а, потерянные деньги за предыдущие раунды. Разбирают, и также ситупишничка, увы, не успевает он не сделать минус, не успевается не ни засейвить, ничего толком сделать, к сожалению, не получается, ну а мы получаем уже 5-5, дорогие друзья, такие дела. Легенда никогда не умирает, эта игра еще вернет своем. Ну, я думаю, на любительском, конечно, уровне она еще будет существовать. Будет, так скажем, существовать. Сколько лет, там, месяцев, я уж не берусь оценивать. Но будет а, Добрый вечер, комментатор Красавчик. Будь здоров всегда. Равшан, спасибо вам большое. Приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее. КСК сегодня интересный. Интер и Си делают два первых минуса в этом раунде. Забирая и не убивайте и Хасана. Таким образом, мы получаем не самый удачный выход от команды Fast Cup Mix. И третий минус в копилочку команды New Union точно так же прилетает... Но на этот раз уже от насильника Мамонта еще там в догонку, Короче, развалили фасткап-микс. И вот это то самое называется отметеливание, о котором я говорил немного раньше, да. Вот это называется отметелили, когда выиграли раунд, никого не потеряв. Счет 6-5. А сколько карт? А, карта одна, разумеется. Сегодня одна карта, потому что это же все-таки не матч, где одна команда играет с другой командой. А, в таком матче можно было бы надеяться на Best of 3, но учитывая, что это обычный микс, по сути... Поэтому это Best of 1 И на сегодня Это будет как бы да все. То есть опять сегодня будет не очень длинный стрим Вчера стрим шел 6 часов Сегодня вот стрим получается не длинный Это позволяет мне немножко отдохнуть Потому что завтра стрим опять будет долгий На 6 часов дорогие друзья Интер скачет по вагонам, сканировал Муракиру, расстрелял его в упор. Коржик расстрелять не сумел. И ситуация 3 в 3, ФР завтыкал и погиб от рук Крекера. Насильник Мамонт со снайперской винтовкой попадает в Крекера. Кстати, кстати, удивительно, что попал на самом деле. Я думаю, его должны были убивать. Э э, ну, игрок атаки должен был делать этот минус. Хасан еще погиб от рук Москвина, но и Коржик на точке Б уже уставит бомбу. Хитрый-хитрый. Вчера дядька нож потел с лесой. Как спалось, Александр? Как убитый? Просто как убитый. Завтра в 6 часов по какому времени? По московскому времени. Коржик. 56 хп. Ну, хороший мув. И, наверное, единственно правильный мув. Другой вариант здесь, ну, попросту... Какой мог быть еще вариант? Да, но ну, открыться на нижний парапет не на верхний, а на нижний. Но ну, с нижней волны тихо не откроешься. Поэтому пришлось бы опять-таки топать И кто-то из игроков обороны однозначно бы зачекал В любом случае поставлена бомба Была, был слышен раскрывшийся дым Очевидно, что игрок обороны будет дефать До талого, как говорится И поэтому единственное правильное решение Было выйти чекнуть Ну а Нью Юнион показали, что все-таки командно Они работают весьма и весьма грамотно ФР за счет взорвавшейся за спиной флешки Делает первый минус Насильник Мамонт делает второй Но при этом на каждый минус от игроков обороны Нашлись ответные фраги от фасткаповского микса. И мы получаем проход на точку А, не до конца пока что еще свершившийся. Но я думаю это вопрос времени. Интер разменивает погибшего насильника Мамонта и ситуация опять же равная, но 2 в 2. 2 в 2 здесь скорее я бы наверное все-таки акцентировал внимание на перевесе игроков атаки. Потому что, во-первых по лайфбарам они круче. Но не убивайте Нуба, очень сильно Сейчас ошибся, ну и Интер также Наказал Хасана, в общем, не совсем Грамотно, позиционно, фасткап Микс сейчас пытались обставить Этот раунд, и поэтому на табло 8-5 с итоговым Восьмым, э -э опять же, раундом За командой Нью Union. да, то есть Это уже означает победу в первой половине Досрочную, ну, 8-7 10-5 9-6, пока что это все, что Возможно увидеть на табло, и с каждым раундом какие-то варианты будут отсеиваться. Но вопрос какие. Вопрос, что команда Fast Cup Mix äh, попытаются предпринять äh, в сложившейся ситуации. Ибо ситуация достаточно тяжелая на самом деле. Но я считаю, что 5 взятых раундов это и так уже большое количество необходимое для атаки, так скажем, для комфортного начала второй половины. Ну, Ситупи, собственно, расстреливает там планомерно своих оппонентов. Последним остается Муракари, Муракира, точнее. <laughs> В общем, сложный никнейм, да. А, ну и его находит Москвин, это 9-5, и теперь мы уже получаем... Ситуацию, в которой мы не увидим 8-7. То есть минимального перевеса не будет. Какой регион, бро? Бабур. Ну, смотрите. New Union. Команда, как я уточнял, из России. Команда Fast Cup Mix. Это там сборная солянка. Я не знаю, к сожалению, ничего за регион. При публикации у них будет просто глобус, да, так сказать. Команда мировая. А уж откуда они точно, увы, сказать не могу. Но если условно Интер скажет мне, откуда большинство игроков команды Fast Cup Микс территориально, то я буду только признателен. Москвин, минус Коржик, и 4 в 4, но потеряна точка Б, а вот выбивать ее уже, конечно, навряд ли получится. Крекер Хасан по минусу, но снайперская винтовка хороша только на дальней дистанции в упоре, она уже не будет такой профитной, и Хасан доказывает то, что моя... Теория касаемо отсутствия профитности у снайперской винтовки в упоре все-таки действительно имеет место быть. Ну и результат Первый, первой половины это 9-6. Итоговый счет для команды Fast Cup Mix более чем приятен. Да, команда New Union все-таки выиграла первую половину. Но сколько раундов было отдано? Отдана была достаточно большая пачка Тем более, если фасткаповский микс Сейчас умудрится удержать выход На точку Б, который, как я понимаю Именно сейчас будет иметь место а, В таком случае Ну нет, уже не будет быстрого раунда Очевидно, но бомба, бомба, бомба, бомба Где? Бомба на винте до сих пор еще лежит То есть, может быть, вполне себе Мы увидим а, Проход через апдаун На точку А, минус от Интера И насильника Мамонта Фасткаповский микс начинает постепенно рассыпаться. Но это пока что, опять только лиха беда начала, как говорится. Насильник Мамонт в упоре перестреливает Коржика. Ну, тут, конечно, Коржик странно, что не перестрелял. Минус от Интера и Крекер 100 хп, но 1 в 5. Навряд ли, конечно, такое можно будет выиграть, но я уверен... Крекер попытается, ну как будто бы есть какие-то другие варианты, да. Минус от Крекера по C2P и Enter дает разменный минус, дорогие мои друзья. Это дает нам счет 10-10-6. Дело в том, что если бы Fast Cup Mix выиграли пистолетный раунд, это было бы 9-7. Далее два экономических раунда от команды New Union и, как следствие, вероятнее всего поражение в этих раундах и 9-9 как итог. Можно было бы нивелировать неудачно доигранную первую половину. Но нет, команда New Union не позволила своему сопернику закрепить экономику. И таким образом мы попадаем в ситуацию, в которой Fast Cup Mix будут вынуждены как раз-таки проводить экономические раунды. Ну и это такая себе, честно сказать, перспектива. Хорошая вырубали, сейчас прилетело в Коржика. Ну, Хасан, опять же, остается отстаивать э, свою команду в соло. Девайса у Хасана нет. Может, какие-то... Давай, ваншот! Нет, не ваншот. Совсем не ваншот. Но не позволил зато насильнику поставить бомбу. Минус от Хасана. Все-таки дал ваншот в Москве НАТО, а? Вы посмотрите. 44 хп. Пытается мансить соперником Соперник, в общем-то, тоже пытается мансить Ничуть не хуже Ну, Хасан забрал МПшку Но в этой ситуации МП, я думаю, не очень В общем-то, будет нужна, честно сказать Заканчиваются патроны Да, такая беда, такая беда Интер все-таки пропушил своего соперника 11-6 Снайперской винтовкой, думаю, не стоит играть на карте Трейн. Равшан, напротив, снайперская винтовка, она же АВП, ну или Скаут, или Скар, неважно, о какой мы говорим, да, снайперской винтовки. Любая оптика на карте Трейн как раз-таки жизненно необходима, постольку, поскольку карта из всех э, карт, которые являются турнирными картами, имеет самые большие, э, самое большое количество дальних дистанций. И таким... Нехитрым образом появляется понимание да, того, что чем больше дальних дистанций, тем круче может влиять на исход события снайпер. Но ну, допустим, возьмем карту Инферно. Там, в принципе, позиции для снайпера, ну, именно дальних. Это первый мидл, второй мидл и банан. Ну, глобально можно еще, конечно, сюда причислить хелпу, но хелпа — это уже игра при ретейке, и это все-таки немного другое. Поэтому, конечно, снайперская винтовка на трейне нужна, нужна и еще раз нужна. Вот, ну, карта маленькая и не совсем открытая, чтобы играть со снайпером. Вот тут, Равшан, вы как раз ошибаетесь. Это самая длинная карта именно вот э, по длинным дистанциям. Вы посмотрите на точку, ну, условно говоря, на точку А. Сколько здесь длинных дистанций. Да она полностью вся утыкана длинными дистанциями, как и, в общем-то, точка бы непосредственно. Но сейчас у нас ситуация один в один, дорогие друзья. Хасан, 50 хп, 100 хп C2P. Визуальный контакт случился. C2P пытается байтить своего соперника на какие-то мувы. И, открываясь под него, делает свой заветный минус, который приносит победу в раунде команде New Union. Счет 12-6. Так, что у нас там еще а, было в чатике, дорогие мои друзья? Пытаюсь успевать периодически прочитывать ваши сообщения, Не всегда, к сожалению, это удается. Поэтому, извините, отвечу на все, но на что-то нужно будет времечко, так скажем. Здравствуйте, планируете ли комментировать другие игры? Искандар, с радостью, если поступят какие-то предложения, прокомментирую хоть футбол, Хоть волейбол, что угодно, в общем, как бы с точки зрения комментирования Мне нравится сам процесс комментирования, мне нравится процесс работы с аудиторией и вот такие хедшотики. красивые в пиксель. Мне тоже нравится. Интеру нужно было одевать каску. А если он в ней был, то нужно было одевать две, желательно даже три. Тогда он, скорее всего, пережил бы очередь от соперника. Но Москвин открывается на шестую линию, забирая двух оппонентов. И это как раз-таки немного сравнивает шансы на победу в раунде. Не убивайте Нуба. Ну, уже давным-давно, наверное, пора привыкнуть к тому, чтобы э, не... Падать с вагонов. Потому что падение с вагона это все-таки потраченные хелспоинты. Драгоценные, которые в перестрелке а, могут пригодиться Москве. Минус Муракира. И это очередной хедшот. Очередной минус в исполнении игрока команды New Union. Не убивайте нуба последний. Четко по стрельбе слева можно было понять, что там есть оппонент. Ну и также можно понять, что в сайде тоже есть оппонент. После этой информации я бы уходил на сейв. Но... Не убивайте, нуба попытался. 13-6. Так, что еще? Так, походу комментировать доту идеально будет. Ну, хоть доту могу, в принципе, в теории даже и доту комментировать. А, так, так, так, так. Кору просто в голос. Так, даст два тоже для снайпера. Ну, даст два тоже, опять-таки, три позиции. Прием тэшки. На точке Б middle и длина. Все. В остальных позициях АВП, как правило, является скорее мешком, нежели адекватной э, винтовкой, которая может помочь. А, Но ну я имею в виду из всех, вообще из всего множества карт, Train является самой удлиненной картой по дальним дистанциям. То есть самое большое количество. Вся точка А, вся точка Б. Коржик. Кстати, неплохие два минуса. И вообще, кстати, неплохой минус а, раунд от команды Fast Cup Mix. Потому что, я думаю, здесь уже можно говорить о том, что раунд команды New Union будет проигран. Потому что New Union не обратили внимания на то, что у соперника попросту закончилась экономика. Это важно. Если бы они знали и отслеживали экономическое положение своего соперника, они бы понимали, что сейчас будет, а, скорее всего, какой-то экономический пуш а, со стороны обороны. И он действительно был... Как вы можете заметить, потери на 60% здоровья игроком с ником ФР. И ему нужно с двумя уже теперь, Карл, с двумя ХП забрать огромное, огромное численное множество оппонентов, которых, кстати, четверо. Но четверых здесь, конечно, навряд ли удастся забрать. Арстан637, спасибо вам большое за подписку. ФР! Забрал Хасана, у которого был один хп, открылся прямо на ногу Коржику. Коржик не промахивается. И это 13-7, дорогие друзья. Во второй половине впервые удается фасткап-миксу забрать раунд. Счет во второй половине, на секундочку, так если это 4-1. Ну, не сказать, что страшно, но, конечно, фасткап-микс одумались, на мой взгляд, немножко поздновато. Можно было бы забрать раунды чуть-чуть раньше. Александр, здравствуйте из солнечного бухара. И вам, Акмал, тоже привет, и Бухаре, всем-всем бухарцам тоже теплые слова. Как с вами нужно связаться? Смотрите, Равшан, в описании есть ссылочки на все мои социальные сети, Телеграм, Контакт, в общем-то, и на экране тоже периодически высвечивается ссылочка, как вы можете заметить, над лайфбарами атакующей стороны Uh, в любом этом самом месте можете со мной связаться, где вам будет удобно. Uh, нет, это не узбекская лига, это вообще, в принципе, матч российской команды и, и микса, потенциально, наверное, тоже из России. Ну что! Интер не успевает пробежать на нижний, и это вообще ни разу не удивительно, на самом деле, понимая, конечно, позицию соперника, можно было даже и не пытаться туда пробежать, потому что, ну, как бы, камон, не тот самый удачный момент для того, чтобы что-то пробегать. Санч, привет, народ, лайки ставим быстро, я тут, значит, Саня рад будет. Есть такое дело, Константин, привет тебе большой-большой. Минажат Дын и Салтанат подписался, спасибо вам большое. По поводу длинной дистанции я согласен, но тут скрыться от АВП не так сложно. Был чемпионат самаркандия один промах АВП, уже по-любому сложно будет АВПшнику. Так в это, это любая карта. А, касается любой, то есть на Инферно, если снайпер промахнется, вы думаете, ему станет от этого легче. А, снайпер в Counter-Strike это приблизительно как сапер в реальной жизни ошибается только один раз. В идеале, если снайпер промахнулся, то следом... От соперника идет очередь, и снайпер погибает. Вот, собственно, такая методология должна присутствовать в Counter-Strike. Не у всех получается, но чаще всего происходит именно так. Коржик. Я хочу обратить внимание. Коржик хитер, черт возьми, очень хитер. Под дым взял, занял сотню и просто не отдает эту позицию. В результате атаки не удается занять сотню, но удается занять точку Б которую почему-то Fast Cup Mix в этом раунде решили сдать. Такой себе моментиц на самом-то деле. Типа, можно, конечно, такое ретейкнуть. Коржик, как вы видите, вообще не останавливаясь ни на секунду. Просто бежит в сайт, забирает еще одного соперника. Помимо того, что просто пробегает. Москвин. Даблкил. Один на один с Хасаном. Ну и здесь самое главное, как вы понимаете, конечно, это действовать как можно быстрее и жестче. И... Выстрел в спину Хасана приносит 14-й раунд в этой встрече команде нью Ребятушки отдали раунд, но, тем не менее, свое все-таки успели забрать. Мне кажется, АВП как мешок на карте Тускан. А, ну, в принципе... Можно контролировать банан, но и худо-бедно мидл. Во всех остальных моментах я бы сказал, что АВП, да, на Тускане практически не нужно. Но это так мое сугубо личное мнение, естественно, я не говорю, что это... Так и есть. А вы транслируете csgo матч и арстан? Да, транслирую. Крекер. Минус со снайперской винтовки. Москвин. Ответный минус по Крекеру. Кстати, заметьте, да, Крекер? Пусть и убежал. Такие дела. Ну, на нюке затеров, Радо, это прям классика. Это ситуация, которую вообще допускать нельзя. На карте нюк братья ВП в атаке. Это прям... Привилегия далеко не каждой команды да, То есть это должно быть очень сильное АВП, которая вообще практически не промахивается И при этом очень хорошо Умеет стрелять в том числе даже и Ноузумами и фастзумами Потому что слишком много прострельных Дистанций. Нью Union Штурмуют точку Б. Штурм пока Получается худо-бедно-удачный Но если бы, конечно, не минус по снайперу команды а По насильнику Мамонту Который, кстати, сейчас снайперскую винтовку Свою отдал, по сути, на верхнем парике Коржик забирает Интера C2P пытается занять позицию на верхнем парике Но Москвин при этом, естественно, держит оборону непосредственно в сайде Все, оборона сломлена и уничтожена C2P пытается сыграть, кстати, сверхнеожиданно Забирает первого и второго Ай-яй-яй-яй-яй ай, ай, ай. Вот это да, вот это да, дорогие друзья 15-8 и это матч-поинт для коллектива New Union Еще один раунд и они станут победителями Такие дела Бабашер, Александр, привет, как вы? Приветствую вас, Бабашер, спасибо, что поинтересовались, у меня все хорошо, как вы, сами поживаете. Добрый вечер, мы наслаждаемся просмотром матча, будет здорово, если мы каждый день будем смотреть такие отличные игры, спасибо, Саня. И вам тоже большое спасибо за теплые слова, но, к сожалению, не каждый день, естественно, мы с вами можем смотреть Counter-Strike, не каждый день ах, его заказывают на комментирование. Насильник Мамонт минус Муракира... И при этом, опять же, это не первый минус, это лишь ответный фраг. А тут Хасан, кстати, не ожидал выпрыгивающего интера. И опять же, бомба установлена на точке Б. То есть, отвлекающий маневр на зелени. Круто-круто, мне кажется. Вообще-то все очень круто сделано. И вот кто-то из фасткап микса уже не выдержал. И убежал. Просто убежал. Вот это, да, дорогие друзья. Москвин забирает крекера, не убивайте. Нуба, минус Москвин. Си тупи не успевает. Лоу! Не успел! Дорогие мои друзья, просто не успел прибежать и забрать соперника. Ну, вот такая грустная, наверное, в какой-то степени нотка. <coughs> Муракира вернулся. И это хорошо, иначе сейчас пришлось бы ждать длительную паузу. Ну, 15-9, короче, счет на табло. По-прежнему камбэк до, э, так скажем... До овертаймов, возможно Победить в основное время фасткап микс уже, конечно, не сумеют Но попытаться выиграть в оверах Вполне себе возможность у них на самом деле есть а, Не убивайте нуба Ну, хорошо реализованная позиция в торце Минус два соперника Еще и плюсиком, хорошим плюсиком Выбитая бомба идет Uh, в эту копилочку минус от Хасана по интеру. Интер как-то немножко, видимо, не ожидал. Хотя, как бы смотрел, ведь я ожидал, по сути, что кто-то сейчас зайдет, но но глок в руках не самый хороший девайс. Uh, и вам тоже привет. Большущий-большущий привет, Тако. Фастка разочаровывает. Ну, смотри, это с какой стороны посмотреть, Стас. Обрати внимание, все-таки камбэк. Пусть и в натяжку пусть и очень тяжело, но камбэк все-таки идет. Как Джордан прыгнул. Чё-то прям, ну, очень высоко. Есть такое. Ну, с подсадки все таки с подсадки. Сегодня еще будут игры? Нет, сегодня, к сожалению, игр больше не будет. Вот это сегодня одна единственная игра. Коржик! Дабл килл! Первый из девайса, второй из пистолета. Насильник мамонт забирает крекера, а Коржик по-прежнему живой. И это одна из ключевых ошибок команды New Union. Почему Коржику позволили выжить в абсолютно просто мертвецкой ситуации. Ну, такое не выигрывается. Ну, ну то есть, не выживается такое? Не выживается от слова вообще никак. 15-11. Я же говорю камбэк из риэл, дорогие мои друзья. Фасткап-микс сейчас... Набирают экономические обороты в первую очередь Да, то есть у них закладывается Фундамент экономики на любые ошибки Они могут где-то э, Потерять, например, двух Где-то, например, троих игроков И позволить себе потом все равно приобрести девайс Сейчас вот вообще раунд от New Union С одним девайсом и остальными пистолетами. Ну и здесь, естественно, попытка давить мясом тоже имеется, конечно. Фасткап Микс вроде бы даже и не настолько уж уверенно это давление мясом принимает. Но пока Коржик, конечно, не пришел. Да, мы все знаем, что Коржик это просто убийца из команды Фасткап Микс, который не останавливается, ну, по большей степени вообще ни перед чем. 12-5. Молодцы, миксы. Сколько уже? Три подряд взяли? Ой, э -э, с 15-9 идут. Да, три подряд. Надеюсь, Valve обновит не кринжовый Гоу, а 1.6 на Source 2. Ну, обновление в 1.6, естественно, уже давненечко-давненечко напрашивается... Я бы действительно что-то подразнообразил. Тем более в файлах игры уже давным-давно э, было распаковано, например, наличие газовой гранаты, да, которая должна была быть изначально в Counter-Strike. Также молотов, которые не сумели просто реализовать должным образом. Но все это должно... Ой, Крекер! Звездочка! Просто звездочка команды Fat Cup Mix. Четыре, по-моему, минуса на приеме. Последнего убил. Вообще последний пулей. Просто зверь! Муракира забирает последнего, и на табло уже 15-13. Это просто жесть. Александр, берегите себя. Бабашер, спасибо вам большое. Стараюсь, стараюсь всегда уделять как можно больше внимания здоровью, физической силе и так далее, потому что все-таки это для мужчины, я считаю, одни из важнейших показателей. Мужчина должен быть физически развит. И, естественно, здоров. Поэтому за здоровьем и за физкультурой, так скажем, наблюдаем. И вам, ребята, тоже всем рекомендую На таких куражах просто нужно затаскивать матч Вполне себе, кстати Но это действительно уже не выглядит как шутка Обратите внимание, команда New Union под присели, да? То есть теперь они поняли, что сейчас как бы Еще немного таких шутеечек И придется играть овертайм а овертайма играть, как я, ну, всегда говорю, никто не любит и никто не хочет. Это изнуряет и очень сильно давит э, психологически. Поэтому лучше выигрывать все-таки в основное время. Но в основное время сейчас может выиграть только лишь команда New Union. Хотя это очень спорное заявление. Хасан на зелени забирает Интера. Погибает также и ФР. А в перестрелке не убивайте Нуба. Вот вам еще, пожалуйста, еще один... Минус от этого игрока в догонку по ситупи. Насильник Мамонт последний. Ну, посмотрим, насколько насильнику Мамонта удастся кого-то здесь изнасиловать. Ну, первого соперника удается забрать, кстати, выстрелом в голову. Но есть даже бомба, и можно ее в целом попробовать поставить на точке А. Тоже как бы -то не возбраняется, как говорится, да? Смотри, второй минус есть. Но нет, но нет, открылся прям на вражеский burst fire дорогие друзья. 15-14. И это последний раунд основного времени, дорогие мои друзья. Либо команда Fast Cup Mix все-таки оформят свой нереальнейший камбэк, который Винстрик, э, который они набрали, уже составляет матчпоинтов 6. Либо же команда New Union все-таки соберутся и выиграют. Но я, честно сказать, в первый вариант верю уже немного больше на самом деле. И я уже, честно, готов идти смотреть увертаймы. Получится, конечно, или не получится, загадывать не будем. Но давайте смотреть. Первые контакты с апдауна уже происходят. И Коржик вырубает Интера. Первый, погибший с команды New Union отправляется болеть за свою команду со стороны, глядя. Потому что уже, к сожалению, принять участие в перестрелках не сумеет. ФР. Минус Коржик, но потеря лайфбара огромная. 4 хп. И вот он, прострел. Там уже два рожка, наверное, выстрелил в стену Муракира и все-таки прострелил Эфера в результате 4 в 3. Численный перевес, да, сохраняется с перевесом на одного игрока. Вот, уже, простите, не сохраняется за командой Fast Cup Mix. Москви... Москвин, простите, минусует своего соперника. Мамонт изнасиловал Муракиру. И проход на точку А уже, по сути, открыт. Не убивайте Нуба и Хасан остались в паре. Пара это кстати, разрознено Действуют они с разных направлений. Но это, наверное, в какой-то степени даже... И хорошо, не убивайте Нуба, как... Как открылся, ну сверх неудачно, И тут... Ай-яй-яй-яй. -я, я искренне расстроен, дорогие друзья. Я уже готов был смотреть увертаймы. Реально, я уже был готов увидеть допы, но, к сожалению, допов нас сегодня лишили. 16-14. Победа команды New Union. Ребятки смогли выиграть довольно непростое противостояние, за что им, конечно, отдельный респект.